Всем привет, с вами Механик Аксо. И в этом видео мы будем рассматривать рок-группу под названием Rush. Rush это канадская прогрессив рок-группа, включающаяся басиста, клавишника и вокалиста Геди Ли, гитариста Алекса Лейсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Прим и другие а также современных групп и металла таких как Dream Tears и Symphony X. Трио Rush было создано в августе 1968 года провинция провинции Антария гитаристом Алексом Лейвсоном, басистом и певцом Джеффом Джонсоном и барабанщиком Джоном Радси. В сентябре того же года гитариста Джеффа Джонса заменил обладающий специфическим вокалом «Гэди Ли», чей голос стал одной из отличительных черт группы. С этого момента по мае 1971 года официальной датой образования «Раш» как музыкального клетива произошло несколько мимолетных изменений в составе. В июле 1974 года вместо Джона Ратси за ударными занял новый барабанщик Нил Пирт. Это последнее изменение в составе трио произошло за две недели до, до их первого тура по США. С этого момента сформировался окончательный и неизменный до сегодняшних дней состав группы. С момента выпуска 1974 года дебютного альбома с одноименным названием «Раж» получили известность благодаря инструментальной виртуозности своих участников сложным композициям и электричной тем тематике текстов, заимствованной из научной фантастики, фэнтези и философии, а также обращающиеся к гуманитарным, социальным, эмоциональным и экологическим темам. В музыкальном отношении стиль Rush развивался на протяжении многих лет, начиная от вдохновленного блюзом, хэви-метла, к стилям, охватывающим хард-рок, прогрессив-рок, период увеличения синтезаторами и позже современный рок. На своих сценических шоу Раш широко используют специальные звуковые и световые эффекты, а также разнообразные оригинальные видео и лазерные эффекты. Ударная установка пирта монтируется на сложной гидравлической платформе, осуществляющей ее вращение и подъем над сценой. Гейт Дели во время выступлений интенсивно использует программируемые синтезаторы, играя свои сложные партии бас-гитары. Он одновременно применяет ножную клавиатуру для исполнения клавишных партий. Раш были награждены премией Джуна и вписаны в Зал славы канадской музыки в 1994 году. На протяжении своей карьеры отдельные участники группы были признаны как одни из самых профессиональных исполнителей на соответствующих инструментах. Каждый участник выиграл несколько опросов среди читателей журналов. В целом, «Раш» могут гордиться 24 золотыми пластинками и 14 пластиками плюс 3 мультиплатиновых. Эта статистика ставит их на третье место после Битлса и «Роллингстоуна» среди рок-групп по количеству золотых и платиновых альбомов. «Раж» занимает 76 место в США по продажам альбомов. Согласно RIAIA, с количеством в 25 миллионов дисков, хотя общие продажи альбомов по миру не учисляются, на 2004 год некоторые источники оценивают эту цифру в «Раж» Более чем 40 миллионов. 25 июня 2010 года Раш получили звезду на голливудской «Аллее славы». В 2011 году журнал «Роллинг опубликовал список из 10 лучших групп, играющих в жанре прогрессивный рок. Перечень был составлен по результатам читательского голосования. Наибольшее количество голосов набрало канадское трио «Раж». При этом редакторы «Роллинг Штон» отмечают. То эта группа набрала значительно больше голосов, чем даже ближайшие ее конкуренты, группы Pink Floyd и Genesis. В том же 2011 году по результатам опроса журнала Rolling Stone включил Генди а, в список лучших бац гитаристов всех Последний по времен. Последний по времени альбом Clock War Angels вышел в 2012 году. В 2013 году были избраны в зал славы рок-н-ролла. Текущий состав. get Вокал, бас-гитара, клавишные. Алекс Лейсон. Гитара, бас-синтезатор, бэк-вокал. Нил Пир. Ударные, лирика. Ребята, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.